Добрый день, уважаемые участники съезда, очень рад приветствовать всех собравшихся в этом зале. Ваши планы и ваша деятельность связаны не только с развитием экономики, но и с перспективами страны в целом, и поэтому, считаю, возможным сегодня затронуть принципиальные вопросы развития страны. Сегодня мы подошли к качественно новым социально-экономическим рубежам. Об этом свидетельствуют не только известные вам цифры, мы их часто и с удовольствием последние годы повторяем, показатели, но и принципиально новый характер и уровень запросов, которые появились сегодня и в обществе в целом, и в самой предпринимательской среде. Выросли возможности, соответственно, выросли и требования к власти, да и к коллегам по деловому сообществу. Мы поставлены перед необходимостью Консолидированной, согласованной работы над приоритетными задачами и вместе ответственные за выбор наиболее эффективных путей их реализации. Добавлю, что спектр наших совместных возможностей достаточно широк. И позвольте мне назвать некоторые из них. Первое. Действительно продуктивным способно стать заинтересованное участие частного капитала в решении приоритетных общегосударственных задач и крупных национальных проектов. Некоторый опыт, основанный на совпадении коммерческих и общественных интересов, уже есть. Есть и позитивный опыт, есть, к сожалению, и негативный. И его трезвая, беспристрастная оценка заставляет нас подумать о многом, задуматься, сделать выводы. Совместная работа государства и бизнеса не должна, во всяком случае, оборачиваться принуждением частного сектора к непроизводственным расходам и к поборам. А такое, к сожалению, еще встречается и в центре, и в регионах, на местах. Между тем, там, где рынок уже демонстрирует свою продуктивность, вмешательство государства излишнее, а подчас и вредно. Во-вторых, привлечение бюджетных ресурсов логичнее всего там, где конкуренция частных производителей почти бессильна, где налито долгосрочные стратегические интересы всего российского общества и где просто не может быть моментальной коммерческой отдачи. В этой связи безусловной сферой совместной работы являются наукоемкие производства. Ведь уже сегодня российский бизнес опережает государство, обладает передовыми технологиями в области управления, маркетинга, экспертизы, логистики и связи. В то же время государство остается основным правообладателем научных разработок новых материалов и продуктов. Думаю, наша общая задача понятна. Надо консолидировать исследования, разрозненные сейчас по секторам российской экономики и науки. Активнее инвестировать в экономику знаний. И в конечном счете трансформировать такое точечное переводство в системную совместную работу. Еще одно перспективное направление – это участие бизнеса в реализации инфраструктурных проектов государства. Таких как крупные транспортные, магистральные проекты энергообеспечения, укрепление приграничной инфраструктуры. Частный капитал вполне способен эффективно и самостоятельно развивать социальную инфраструктуру вокруг новых дорог, портов, поселений, развивать с выгодой и для себя, и для государства. Именно здесь тесно передвиганы интересы рынка и наши геополитические интересы. И без преувеличения, очень часто и интересы безопасности государства. Считаю, что уже в самое ближайшее время следует создавать правовую базу, создать правовую базу для совместной работы по приоритетным программам. И государство должно обеспечить стабильность условий работы частных инвесторов, включая рамки конституционных соглашений и гражданского оборота прав на интеллектуальную собственность. В целом, государство должно гарантировать незыблемость состоявшихся итогов приватизации и всемирную защиту частной собственности, как одной из основ рыночной экономики. Чиновники обязаны защищать частную собственность не меньше, чем государственную. С вашей стороны ждем более высокой инвестиционной активности в социальных проектах, в науке, в образовании. И в целом в развитии так называемого человеческого фактора. И позвольте на этом остановиться подробно. Мы уже не раз говорили о важности системного понимания социальной ответственности бизнеса. Очевидно, что... Индивидуальный успех, а также успех отдельных корпораций по-настоящему устойчив, лишь если он устремлен в перспективу, связан с реальными нуждами людей, которые живут в этой стране, если он нацелен на долговременное закрепление бизнеса в отдельных отраслях или на конкретных территориях. Наша страна становится все более привлекательной и для деловой инициативы, и для жизни. Становится местом притяжения капиталов людей, специалистов из стран СНГ, из других стран мира. Но такой капитал должен накапливаться, накапливаться постоянно в России. Должен способствовать росту доходов создавших его людей и российского народа в целом. Убежден, российское предпринимательство в корне заинтересовано в том, чтобы иметь благоприятную социальную базу для своей деятельности и должно по-настоящему прочно и надолго обустраиваться в собственной стране. Вы знаете, сейчас в негосударственном секторе уже занято порядка двух-третей всех работников. Это значит, что в нем закладываются стандарты жизни и труда большинства граждан России. Условия их медицинского и пенсионного обеспечения, образования и профессиональной подготовки. Инстинкт здорового патриотизма. Ответственность за свою страну, лежат в основе национального единства российского общества. И российское предпринимательство является его значительной частью. Поэтому его интерес государство будет поддерживать наравне с интересами учителей, врачей, студентов, ученых, наемных работников в промышленности и в сельском хозяйстве. И, разумеется, будет поощрять коммерческий успех. Хотел бы также коснуться двух весьма острых проблем, напрямую, не связанных с вашей профессиональной деятельностью, но имеющих очень важное значение для самочувствия страны. Во-первых, о задачах развития Северного Кавказа, низкий уровень жизни, нехватка рабочих мест и экономическая депрессивность остаются здесь главной почвой для экстремизма. И я прошу вас проявить практическую заинтересованность в стабилизации социально экономической, экономической ситуации на юге России. Не должно быть иллюзий, бизнес не меньше, чем государство и совершенно объективно в этом нуждается. Второй практический вопрос – это дефицит в стране квалифицированных рабочих и технических кадров. Уверен, что подавляющее большинство присутствующих в зале согласится со мной. Надо совместно возродить среднее профессиональное техническое образование, возродить на уровне отвечающим потребностям современного мирового рынка, рынка знаний и умений. Кроме того, надо двигаться в направлении дальнейшего совершенствования налоговой системы, создания максимально комфортных условий и процедуры налогоподложения. И ваши рекомендации здесь будут полезны и Надеюсь, сохранится практика совместной работы правительства по этому направлению с предпринимательскими сообществами, в том числе и с вашим. Еще раз повторю, государство обязано и будет стоять на страже интересов добросовестного бизнеса. И расследование крупных дел в сфере предпринимательства, включая налоговые, не должно и не будет рассматриваться как сигнал искать в каждом вновь создаваемом предприятии угрозу государственного интереса. Одновременно бизнес должен привить себе привычку платить налоги, соблюдать закон, не искать способы ухода от налогообложения. Налоги в разном вкладятся общенациональных интересов, включая и интересы самого бизнеса. И, наконец, представители бизнеса могли бы активнее участвовать в работе, создаваемой общественной палатой, наравне с другими социальными группами российского общества, помочь укреплению нашего государства. А это значит работать на единство наших, нашего экономического пространства, преодолевать местничество, закрытость региональных рынков. Какие-либо деления в регионах бизнеса на свой и чужой абсолютно недопустимы. Оно в конечном счете приведет не только к коммерческим потерям, но и является угрозой для единства нашей страны. И в заключение еще раз хотел подчеркнуть, частное предпринимательство ⁇ это основа современной российской экономики и ее будущего. И поэтому наш опыт совместной работы, поэтому ваши знания сегодня крайне важны и востребованы. И должны быть реализованы там, где решаются ключевые вопросы общенациональной экономической повестки. И я всего сердца желаю вам этого успеха. Благодарю вас. Пожалуйста.